Привет мой друг. Я расскажу тебе всю правду о курсах программирования. Как говорил мой преподаватель по веб-программированию в институте который вел свой успешный бизнес, тот кто знает тот работает и зарабатывает, а кто не знает тот преподает. Делай выводы. Сейчас очень много курсов по программированию в интернете, каждый хочет себя продать подороже. Но получишь ли ты от этого пользу, мой друг? Большинство из них это теория с небольшими примерами из практики. Пройдя такие курсы ты получишь лишь поверхностные знания. Наличие корочки тебе ничего не даст. Ведь для того чтобы работать программистом тебе нужен навык. Вот представь что ты купил корочку переводчика и пошел устраиваться на работу. Теперь сам прикинь какой от тебя будет толк как от переводчика если ты не знаешь языка. Да. Непременно есть хорошие курсы но они не будут стоить дешево, и мой тебе совет если все же соберешься проходить курсы найди людей кто их проходил и спроси что они дали этому человеку. Лично я, как профессионал, тебе советую начать самому вникать в тему которую ты выбрал. Читай литературу, смотри ролики, пробуй сам что-то делать практически. Как ты поймешь нужно ли тебе это? Если огонь в твоих глазах не угас, то продолжай совершенствоваться и у тебя все получится. Ну и немного рекламы мой друг. Подписывайся на мой канал, на нем ты найдешь много бесплатных уроков по созданию сайтов, продвижению в социальных сетях и много другой полезной инфы. Также периодически буду выпускать такие вот советы. Ну все хватит на сегодня, пакета. С тебя жирный лайк чувачок.